Есть еще чуть-чуть время, можно позвать тех, кого не успели, чтобы да, тоже поприсутствовали, потому что информация будет очень ценная. Рим, все нормально? Все, начинаем, взлетаем. Дорогие наши гости, дорогие партнеры, всем добрый вечер. Мы вас приветствуем. Добро пожаловать на нашу вечернюю бизнес-встречу. Меня зовут Майя Сабанова. Очень рада всех видеть, но сегодня речь не обо мне. Сегодня мне выпала огромная честь. И знаете, есть... Такое, есть такая аксиома, да. когда человек сам растет, это прекрасно, но когда растут люди вокруг него, это еще прекраснее. Поэтому я сегодня с удовольствием хочу представить как раз-таки одного такого очень яркого лидера из нашей команды сильнейшей. Да, это Елена Дегурова. Елена Дегурова – это человек-профессионал, профессионал своего дела, но она не перестает учиться. Она не перестает учиться, она очень обучаема, готова расти, идти вперед. Да, это человек, у который имеет огромный опыт в традиционном бизнесе. Это и психолог, она, она расскажет сама вам лучше меня. Но что я хочу сказать. С этой девушкой мы познакомились совсем недавно. Совсем недавно, и я очень рада, что она попала к нам в команду. Но, знаете, вот бывает так, что человек чувствует сердцем, что это действительно вот твой человек. Вот как раз-таки вот такая ситуация в жизни мы... Виделись единственный раз, она живет на сегодняшний день в городе Моздоке, это Северная Осетия, но у нее вообще масштаб ее, можно сказать, география он огромен, она человек мира. Поэтому, Лен, дорогая, я тебе передаю слово, я знаю, что ты сегодня зажгешь, да? очень ярко, и с дебютом тебя заранее, и пусть будет супер. Дорогие наши гости, друзья, поддержим, давайте, Елену и вперед, вперед, Лена. Благодарю, Маечка, за представление. <смех> От того, зажгу я или нет, будет зависеть, то, как аудитория будет готова зажечься или нет, потому что сегодня я буду для каждого себя. Чтобы вы понимали, что действительно есть о чем сказать, и не просто из обучений, которые у меня действительно по сей день, и я не жалею денег, это основной вид моих инвестиций в себя, я еще и все прохожу на своем собственном опыте. И то, чем я с вами сегодня поделюсь, то, что мы сегодня в вас начнем раскрывать, ничего нового, но вы на себя даже посмотрите немножечко иначе, я надеюсь на это. Это был мой опыт. Мой опыт сначала жизненный, потом мой опыт профессиональный. И я надеюсь, что также, когда у меня когда-то вот жетончик провалился и появилось осознание, что мне это надо и зачем мне это надо. Ставить цели, достигать эти цели, зачем, зачем они мне нужны, каким образом, какими путями их достигать. Вот я надеюсь, что каждый ты сегодня это получит и посмотрит на жизнь немножечко с другой стороны. Из опыта я очень рано начала собственный бизнес, это с 15 лет, это был бизнес купи-продай, я маму за собой таскала, потому что ну, мне нужен был кто-то совершеннолетний, да, я не могла это делать сама, поэтому мама учительница в шоке, ездила следом за мной, а я тогда уже была, торговала тюлью, торговала а, зеленью в Сургуте, там, это было так умопомрачительно в хорошем смысле. Потом в 18 лет я быстренько закончила школу, поступила в институт, вышла замуж и начала бизнес ну чуть это время это тянуть я вот я огненная я стрелец я люблю быстро и этот бизнес тоже начинался с малого потом он перерос в опторозничную компанию по продаже и обслуживанию офиса офисной техники и компьютеров я очень быстро вышла в лидера эти рынка Юга России. И в течение шести лет таковой являлась, пока в моей жизни не случилось одно чудо. Чудо, потому что эта ситуация дала мне старт в моей жизни. Мой опторозничный как бы, склад, магазин обнесли подчастую Я из миллионера в плюсе, стала миллионером в минусе. Поставьте плюсики, у кого были подобные ситуации, когда вы были при деньгах, потом вот вдруг проснулись и опа она! и сюрприз в жизни, новизна такая поперла, ты не знаешь, как с этим справляться, потому что на руках двое детей, муж, который ушел в алкоголе, в, в гулянке, со словами, ну вот зачем вся жизнь кончилась, как это все сделать, и я не просто так, я сейчас не о своей жизни, я о каждом тебе сейчас буду рассказывать, и чтобы вы понимали, что это действительно путь. И понимали, вот видите, уже сколько здесь сейчас плюсиков и солидарных людей, которые прошли этот путь. Я за 6 месяцев полностью вывела компанию на самоокупаемость из минусовых долгов. Что мне, как я это сделала? Вы не поверите, в школе я синела, бледнела, я падала в обморок и не могла говорить у доски. Если вы посмотрите сегодня мой канал в YouTube, вы не поверите этим словам и будете долго смеяться, как сейчас смеются мои учителя. Но это было так. И вот эта ситуация, она создала чудо в моей жизни. Когда мне пришлось создать бизнес-план, у меня первое образование экономическое, менеджмент, управление и экономические развития бизнеса. Мне пришлось создать бизнес-план, мне пришлось ехать, самое главное, самое страшное для меня открывать рот и защищать этот бизнес-план. Я его защитила, я единственный человек в этой компании, очень крупной, которая впервые в жизни и единственный раз в жизни дала отсрочку платежа, и я вывела свой бизнес на самоокупаемость, и вывела его в плюс. Потом я поняла, что все, так больше невозможно, мы об этом будем сегодня говорить с вами, когда вот этот щелчок происходит, да, человек принимает свои решения в жизни либо от слова «надо», либо от слова «хочу». Вот когда мы не делаем от слова «хочу», нас заставляют от слова «надо», как было тогда у меня, и можете семерочки поставить, как вас жизни. Знаете, иногда носом уже даже не в молочко, а в салат, при том прокише, и вам приходится выходить за грани своих возможностей, способностей, за грани своего привычного образа жизни. И теперь, да, семерочки повалили. И а, тогда я отправилась в Петербург. А, все сходили с ума. Как ты крупный бизнесмен? У меня на тот момент была домработница, две няни, водитель собственный. У меня был человек, который занимался чисто двором. Как ты поедешь в Петербург и что ты там будешь делать? Я сказала, я буду хоть официанткой, но я добьюсь того, что я закреплюсь в Петербурге и я добьюсь того, что у меня карьера будет и там тоже. Мне было все равно. Я не боюсь быть ни в плюсе, ни в минусе. Меня жизнь так по покачали американским горком покачала. И приехав в Петербург, я устроилась сначала менеджером по работе с клиентами. Ну, кого берут? да? Ну, менеджеров. Ну что? Я думаю, я же продавать-то не умею, хотя мне приходилось работать с клиентами, но это был не тот опыт, потому что свой магазин и работа в маленьком городе, естественно, отличалась от большого города. И вот там раскрылись все мои таланты, которые спали долгие годы. Я начала работать, я начала продавать сначала рекламу, рекламные площади. А потом меня понесло дальше. Я там работала, меня понесло дальше, я понимала, что я хочу стать тренером, я видела ошибки, ну, имея свой бизнес и постоянно совершенствуясь в этом направлении, я видела недочеты, которые ведут к провалам в продажах, я понимала, что людей надо сначала учить, а потом уже требовать с них план. И я решила, что я стану тренером, но понимаете, я волшебная во весь рост, если я решила, то все, мне вообще совершенно все равно, что и как на моем пути, не имея на тот момент психологического образования, только мы маркету этот менеджмент не имея опыта не в тренерстве ничего я просто пришла в компанию Розбустрах и сказала я хочу работать тренером я говорю, почему у нас я говорю ну не знаю вот так Он говорит, ну вы понимаете у нас есть вакансия но у вас опыта не ну и что в общем я устроилась я продала себя это была уникальная продажа я продала себя хотя тогда был кризисный год и было Приказ президента компании «Росгострах» не брать ни одного штатного сотрудника, меня взяли. Удача? Повезло? Нет, ребят. Это было понимание, зачем я делаю какие-то шаги и куда я хочу прийти дальше. То, о чем мы будем с вами сегодня говорить о целях. И в этой компании я сделала очень большой карьерный рост. Буквально за полтора года я вышла в лидеры, я вышла на регионального тренера, и я потом вышла на руководителя по Северо-Западу учебного, учебного центра. И тогда я поняла, о боже, я стою, стою дороже. Сделала предложение компании, компания решила, что они не могут мне платить, они, они могут платить ровно половину от того, что я хочу, но если девочка хочет, то девочке можно все. И я сказала, ребят, я вас очень люблю, мне очень нравится, и я до сих пор не скрываю, это моя любимая компания, в которой я работала Росгострах Жизнь. Это любимые люди, мы до сих пор общаемся уже с 2005-6 года, 6-го наверное. Но меня перекупила американская компания, в которой я работала руководителем учебного центра по Северо-Западу. Если из того, что я там достигла в плане работы, это самое сложное было. Эта компания наша участвовала в тендере, шесть компаний поделили на шесть кусочков Россию, и наша задача была провести обучение банков по продаже страховых продуктов и план был хотя бы ну, 50 процентов да? вот в районе 50 процентов проникновения кто больше из компаний сделает те получат этот грант наш регион сделал 85 процентов притом я была управляющая у меня было всего три тренера один опытный и двое новеньких это из того когда мы ставим цели мы понимаем зачем это сейчас не в плане хвастовства это в плане того что понимание когда мы знаем что мы хотим мы знаем как это достичь у нас уже 70 процентов будет в руках и тогда останется только встать и делать и мне очень нравится технология фокус сейчас не буду эту аббревиатуру применять я сделаю наверное картинку и отправлю в наш чат это применяй полученные знания, пока не получишь желаемый результат. И я с этим девизом иду по жизни, и как раз мне очень приятно было, у, Рос... у Рима а, примерно то же самое, только чуть-чуть по-другому сказано, а, это действительно так, применяем мы, получаем в жизни много. И сегодня речь у нас будет о ваших целях, о ваших а, возможностях, о том, как их достигать и а, с помощью каких инструментов. Я в принципе предлагаю сегодня, чтобы был интерактив. Во-первых, я вас прошу быть активными даже не столько для меня, сколько для вас, потому что если вы будете для себя рисовать вместе за мной, если вы для себя будете писать, прописывать то, что в вашей душе лежит, то каждый «ты» получит сегодня максимальный результат. А я хочу пригласить кого-нибудь одного желающего, смелого, кто, с кем мы будем вести диалог, просто так будет более живая встреча, более наглядная, и мы сможем наглядно показать как мы можем ставить цели финансовые да я коуч по достижению финансовых целей поэтому мы сможем с человеком определиться что он хочет сколько он хочет как он хочет и самое главное с помощью каких инструментов можно достичь этих целей кто у нас есть можно мне римочка да конечно включай микрофон Благодарю, что ты осмелилась так это ринуться вперед, я тебя уверяю, что после этой нашей такой мини-консультации, понятно, что она будет такая более экспресс, ты получишь максимум, это точно, да? остальные, если вы будете за нами прописывать что-то, формулировать для себя и записывать, возьмите ручки, бумагу, да, чтобы вы могли рисовать, чтобы вы могли записывать какие-то важные моменты, считать могли, калькулятор можете себе под руку положить, вы тоже могут пригодиться вот и сейчас мы на твоем примере посмотрим твою цель финансовую и как ты ее сможешь достичь в течение какого срока да что тебе для этого надо будет мы это можем рассчитать каких-то таких очень-очень откровенных вопросов не будет если вдруг он прозвучит и ты посчитаешь что тебе некомфортно отвечать ты можешь не отвечать хорошо Ага, Мачка, а риме риме включи телефон, пожалуйста. Микрофон включить? Да. Ага. Я не слышала, что ко мне обращается А я не обращалась сначала. Я, я думала, что она может сама включить. А, здесь не так легко. Угу. А ну вот Рима, попробуй. Включилась? Нет? Вот теперь да, есть. Все, у -у -у. я на связи. Все, отлично, Рим. Добрый день. А, добрый, добрый вечер. Всем уже. Да, я благодарю тебя еще раз за то, что ты вызвалась быть таким подопытным кроликом в хорошем смысле, но самое главное, что самое вкусное достается тем, кто, как говорится, <even> впереди планеты всей. А, сейчас я еще попробую включить а, а, так мачка. А у меня рисовалки здесь нету, да? Ага, почему-то рисовалки нету. А, маечка. Mm, да, -да. А Здесь рисовать нельзя в этой комнате? Рисовать-то можно, но надо, чтобы было на чем рисовать, где рисовать. А, ну, в смысле, в комнате нету, да, этой штучки. Mm -hmm. У меня просто есть доска, но на ней вряд ли будет видно. Ладно, и все, мы сейчас, выйдем из, положения. Мы сейчас выйдем из положения. У нас есть под рукой рояль в кустах и маркеры. И сейчас мы, собственно говоря, этим воспользуемся. Если мы не можем изменить ситуацию, мы меняем отношение к ней. Я попробовала доску, но очень плохо видно. Рим, я тогда прошу тебя тоже вслед за мной писать, рисовать тебя mm -hmm. точно, для того, чтобы мы могли иметь одну нить, а дальше остальные коллеги смогут уже себе повторять. Скажи, пожалуйста, вот задумывалась ли ты когда-то о том, как, какова цель твоей жизни? Ну, не, не прям вот масштабная какая-то, да, не прям какая-то там глобальная, а вот цель, ну, финансовая цель. Вот, если честно, всегда почему-то задумывалась масштабно, духовно, кто да. я и зачем я вообще пришла на эту землю. То есть финансово для меня как-то вот, ну, как-то так вот было раньше, ну, не особо значимо. Но последнее время, последние несколько лет, прям я чувствую, что все, я, то есть, нет, духовно я, естественно, не перестаю интересоваться, uh -huh. но уже финансовая часть, она меня прям, ну, такая, слушайте, сколько лет в конце концов. Стало подталкивать, стало подталкивать. Да? Да? Смотри, у нас есть некий отрезок нашего пребывания на планете Земля, да? То есть это видно, да? Мы рисуем угу. просто полосу. Все рисуются, все, кто хочет получить какой-то результат. Есть отрезок ноль, когда мы, собственно, родились, да, и нам сказали, о чудо, ты явился. Есть какой-то период, когда ты начала зарабатывать, какой-то период. В какое время, в каком возрасте ты начала получать доход? Ну, если так, вот прям уже на работу устроился, это было сколько у меня там Девятнадцать, два, нет, бру, бру, бру, бру, двадцать лет. Ну, давай, двадцать. Угу. То есть мы пишем «чудо, я родился» и пишем 20. У каждого это будет свой возраст, когда вы родились, и когда вы родились, понятно, когда вы начали зарабатывать свои деньги, когда пошли первые доходы, такие осознанные, да, не подработки, там, листовочки раздавать, а именно доходы. Есть ли возраст, когда ты хочешь перестать работать? Это может быть пенсия, да. это может быть не пенсия, а какой-то возраст, когда ты хочешь перестать работать? Ну вообще лет 50-45, я, бы наверное, уже это сказала. Все, хватит. <laughs> И жила ну, бы своего Какой мы возраст с тобой напишем? Ну давайте 50. Угу. То есть мы делаем еще одну отметку, возраст, когда мы хотим перестать работать, либо, может быть, вы об этом не задумывались, вы можете тогда написать период выхода на пенсию. Может быть, кто-то хочет и после пенсии работать, у каждого свое. Да? Рим, сколько тебе на данный момент лет? 36. Угу. Тоже ставим на отметки. Да, и у нас получается наша такая жизнь у каждого свои периоды у каждого свои цифры получаются и смотри вот скажи пожалуйста с момента когда ты начала зарабатывать осознанные деньги с того момента у тебя доход рос ровно или какими-то скачками он у тебя был скачками скачками да но ну, мы берем например сегодня ну он в любом случае увеличивался не всегда относительно 20 лет на сегодняшний день он выше ну да, да Может, увеличилось да? Да. А, скажи если я изображу как-то вот так синусоида примерно думаю что видно uh -huh. да, будет примерно ну примерно uh -huh. нам не важно прям столь столь столь а, важно а, как ты хочешь чтобы а, к 50 годам а, изменился твой доход то есть какой суммы а, ну, И давай процентом соотношения, да, вот сейчас у нас есть некая сумма, которая вот у нас есть на графике, вот в два раза, в три раза, чтобы она увеличилась, или она там, пусть, пусть будет такая же, тебя все устраивает, но каждый в свое. Раз в сто, как минимум. Раз в сто. Что она вот. увеличилась. Я тогда просто нарисую такую некую штучку, да, и э, вот графой отмечу, вот, вот чтобы ты понимала, да, у меня примерно там mm -hmm. нарисовано, да, mm -hmm. а, это когда будет активный период работы, зарабатывания, да, не работы, а зарабатывания. И после 50 хочется, а, ну, опять-таки, да, мы, если мы сейчас говорим, все-таки нас еще слушатели слушают, да, и обычно на, в период выхода на пенсию, ну, чаще всего доход у нас... Вот, к сожалению падает да? угу, и мы, и мы хотим да и мы хотим его сохранить хотя бы на том уровне как было 50 и тогда мы получается хотим что вот чтобы если мы не работаем а у нас доход сохраняется то мы хотим такой некий мешочек да такой, с бантиками тут творчеством позанимаюсь чуть -чуть. мы хотим чтобы у нас был вот такой доход да, вот такой вот мешочек, угу. и чтобы в этом мешочке была какая-то некоторая сумма, которой нам достаточно будет для нашего а, комфортного проживания. Ведь у каждого из нас с вами есть свой привычный образ жизни. А, у каждого он разный. Это каждый сейчас отвечает для себя. Например, дом, недвижимость. Да, у кого-то есть, у кого-то в аренде. Кто-то хочет свое жилье, кто-то хочет уже имеет, хочет еще жилье, например, для своих детей. Каждый из нас платит коммунальные услуги, каждый из нас, возможно, платит там за обучение детей в школе, в садике. Может быть, кто-то водит в государственный садик, а хочет в частный. У меня вот ребенок после, после частного садика в Севастополе, в Маздоке, ну прям никак не хочет ходить почему-то в государственный садик. Естественно, ребенок привык к другому уровню жизни. но что поделаешь? Временные неудобства. Понимаете? И ну, просто здесь нет частных садиков, которые можно отдать. И мы все хотим сохранять. Вот каждый для себя напишите сейчас, вот знаете, как бы вот в правом уголочке напишите сумму, которая, которую вы хотите ежемесячно. Мы просто в суммы ваши не будем особо влазить, да, вы как бы суммы сами каждый пишете, сумма, которую вы хотите для комфортного проживания в месяц, сейчас, пока, да, вот на сегодняшний день. На данный момент. Да, на данный момент, мы пока не берем потом, мы пока говорим про данный момент. И сумма, которая у вас уже есть на данный момент, реально. А тут как-то губки, наверное, чуть-чуть изменили, смайпик вниз. У кого-нибудь нет, у кого-нибудь да. Но это правда жизни. Да. Обычно говорят, холодный душ от Зигуровой, как можно с ангельским лицом так лить бесщадно холодный лед на голову. Да, это про меня. И мы понимаем, что есть некий зазор между этими суммами «хочу» и «могу» на данный момент, да. И с этим что-то надо делать но пока мы об этом говорить не будем это на данный момент промежуток промежуток который у нас вот мы сейчас разделим тогда промежуток вот тот который мы уже работали зарабатывали да, вот мы его отделим и мы отделим некий промежуток уже после, после пенсии или после выхода на заслуженный отдых, у кого как. Я уже 15 лет не работаю, 17, 16 не работаю. Я уже как бы вот, уже вышла на тот период, когда я могу себе позволить не работать, а заниматься любимым делом. И мы сейчас зададимся вопросом, какой уровень дохода мы хотим потом, после 50 лет? какая сумма в месяц вам будет комфортно для того, чтобы вы не боялись, что у вас маленькая пенсия. Я в шоке была, когда узнала, какие у людей пенсии, когда люди живут только на пенсию. Это и 8 тысяч, это и 15 тысяч в лучшем случае. Вот у вас есть какое-то понимание, какой уровень жизни вы хотите сохранять, уйдя с работы какая то сумма в месяц, у кого-то это тысяча долларов, у кого-то это 10 тысяч долларов, у кого-то это будет, у каждого своя валюта, свои потребности, да, но ну, выходя на отдых, мы, наверное, хотим путешествовать больше, вы знаете, когда я приняла решение уйти с достаточно высокой должности, и тем более, что меня на тот момент приглашали возглавить проект по России, перевести меня в Москву из Петербурга, я в Петербурге прожила вот эти 15 лет, то... А я написала заявление об уходе почему потому что я вот это для себя сделала я посмотрела свои правде в глаза я поняла что работая на той работе я не смогу а, не то что даже заработать у меня был хороший доход в принципе и был бы еще больше даже не в этом вопрос вы знаете я поняла что я не могу ездить со своими детьми Тогда, когда я хочу отдыхать, у меня отпуска практически не было. Я не могла ну, в ипотеку, если только тогда жилье купить, да. но это время, которое положить на свою голову и быть в этом рабстве всю жизнь. Да? Я понимала, что работая на кого-то, я не реализую свои мечты и свои цели. И вот здесь мы сейчас с вами еще коснемся. Да? То есть вот смотри, есть какая-то сумма, которую ты хотела бы потом иметь, выйдя на заслуженный отдых. Вот эту сумму в месяц умножь сейчас на 12. Калькулятор, телефон включай. Каждый умножайте, вы будете, это для вас прям такая прокачка, понимание, что вам нужно, как к этому прийти. Умножили на 12 и смотри, вот у нас на данный момент тебе 36 лет, 24 года у тебя до 50. Угу. И потом, ну, активного такого, знаешь, ну, активной фазы возьмем 20 лет. Не в плане, что уход там, да, а вот активной фазы, ну, у меня бабушка там 70-75, она еще у меня путешествовала. Возьмем, грубо говоря, 24, ну, 25 лет давай возьмем еще, так, здесь 24 года и 20, ну, 40, 45 лет еще возьмем. Умножить на 45. Эту сумму, которую у меня есть, да? Да, мы берем сумму, которую мы хотим иметь э, в своем кошельке а 14 лет да да да прости 14 лет и 20 лет всего 34 получается спасибо да поправляйте всего 34 получается 35 можно взять, еще 35 лет. То есть мы берем, что мы считаем активную фазу нашу, сколько нам остается еще до того момента, когда мы хотим прекратить активно работать. И плюс еще ту активную фазу, но ну, это обычно лет до 70, когда мы можем активно путешествовать, активно жить, активно что-то хотеть. У каждого свое. У меня есть такая такие клиенты, которые в 78 только жить начинают и учатся играть на гитаре, записывать свои песни, ищут потом студии звукозаписи, где ну, стихи женщина сочиняла, и она, у нее была мечта, цель, притом она ее нашла тоже в одном из коучингов моих, что она, она поняла, что она хочет научиться играть на гитаре, и, слушайте, она стала еще ведущей вебинаров, потому что я ее вдохновила на то, чтобы собирать такие конференции, на которых она со мной познакомилась. Вот. Получилась сумма? Поэтому нам надо посчитать сумму, которая нужна нам будет на этот период, у меня получился 1 миллиард 836 тысяч. Ага. И теперь... А... Нет, нет, 1 миллиард 836 миллионов. Угу. Вот мне угу. Хорошая сумма. Я что-то а, офигела. Знаешь, знаешь, знаешь, знаешь ли ты, как ее можно на сегодняшний день получить? Предполагаю. А... Как у меня маленькая говорит, сестренка, она в Греции живет. Теоретически... Теоретически, я предполагаю. Да, да, да. Но здесь, смотрите, мы, мы задаемся вопросом, можем ли мы, делая то, что мы делали всю жизнь или делаем сегодня, можем ли мы получить этот результат? Нет. Плюс еще такой вопрос задам. Может ли что-то повлиять на получение уровня дохода вот в эти 14 лет? Могут ли быть какие-то ситуации, когда человек не работает? Конечно. То есть, да, это могут быть и болезни близких. У меня, например, это было прям практически регулярно, когда мама или бабушка или дедушка, кто-то попадали в больницу с инсультами тяжелыми, мне приходилось уезжать это месяц три иногда там с мамой и полгода было и я это время не работала то есть смотрите вот к той сумме которую мы с вами сейчас видим да, ну может быть там кто-то испугается но нам надо здраво мыслить и нам надо понимать что финансовая грамотность это о том чтобы у нас был некий зазор а, хотя бы на полгода нашего дохода то есть какой у нас сегодня уровень жизни да? предположим человек сегодня получает тысячу долларов то есть у него должно быть минимум 6 тысяч долларов, как магнит для денег, да, я это называю, я не люблю фразу негативную, поэтому для меня это магнит для денег, то есть та сумма, которая будет как некая НЗ, неважно на какие случаи, может быть, мы просто вот надоело все, такие случаи тоже бывают, надоело, не хочу работать, а хочу отдыхать, да. И, uh -huh. а, и такие случаи были у меня в жизни, когда была тяжелая а, психологическая ситуация в моей жизни. Я просто на 3-4 на месяца, я, это была не депрессия, но я в любом случае, я закрылась просто вот сама в себе, с детьми, путешествовали, отдыхали, а, жили какой-то вот такой приятной, комфортной жизнью, но благо, что у меня были на это деньги. И а, здесь нам очень важно вот этот момент понимать. А, какой уровень дохода у нас сегодня – Можем ли мы с этим уровнем дохода достичь своих целей? Первая цель – это иметь неприкосновенный запас на непредвиденные ситуации. Не, не знаю, там дети решили жениться, вам нужно хорошую свадьбу сыграть или сделать хороший подарок. Mm -hmm. Уехать на Бали и жить на Бали, да, как правильно говорить, и прожить там, не знаю, какой-то период отдыхая. Может быть, это непредвиденные ситуации, которые связаны будут со здоровьем близких, родственников или кого-то. А вот. То есть ситуации могут быть разные. Это первая цель, которую мы можем рассмотреть, и мы задаемся вопросом, знаем ли мы, как это сделать сегодня. Ну, такой инвестиции. Ну, мы, мы рассмотрим еще дальше варианты, да. Второй момент. Мы, конечно же, хотим позволить себе больше. Да? Вот у каждого из нас свой уровень жизни, о котором я говорила. И кто-то еще, может быть, не имеет того, что хотел бы. да. Для кого-то это недвижимость, для кого-то сменить машину на более дорогую, для кого-то это платные вузы. Да? Мне, например, очень кайфово от того, что у меня двое детей старше хочется в хорошем вузе платно. И мне не жалко этих инвестиций, плюс они постоянно где-то на тренингах, на дополнительном обучении, это уже они сами оплачивают, потому что они сами уже прошли вот эту историю и не понимают, да, как, как они могут изменить свою жизнь. И наша задача с вами – выйти на то, что как мы можем это сделать, каким образом мы можем это сделать. Рим, хотелось бы тебе сегодня узнать один из вариантов, как можно… Этот, решить вот эти вопросы и выйти на то, чтобы как минимум закрыть первый вариант, да, первый вопрос это выйти на, вот на этот мешочек с деньгами на сегодняшний день и заложить какое-то будущее на завтрашний день. Да? Конечно. Смотри, вот, ну, какие могут быть вообще варианты? Да? Давай подумаем с тобой. Uh, ну, Откладывать, да, например? судя по тому, который, как говорится, мешочек должен быть, идти uh -huh. на госработу, на который я работала, вообще не вариант. Вот. то есть, либо искать какие-то новые виды дохода, uh -huh. пока на данный момент, кроме как вот инвестиции у меня в голове. Ну, смотри, да, как бы ты, ты немножко про инвестиции уже знаешь, а вот те, кто еще не знает, у нас, наверное, есть люди, которые вообще вот так впервые сегодня попали на нашу встречу такой, на мини-коучинг. А, смотри, вот на данный момент инвестиции это то, что вот мы, мы будем еще рассматривать. Вот на данный момент человек сидит и говорит, а у меня только работа, я не знаю, как это делать. Вот сидит, а обычно, когда индивидуально провожу вот этот финансовый анализ человеку, человек хватается за голову, понятно, что я там больше вопросов задаю, больше личных, больше ну, когда человек может сам себя, ну, как бы это именно коучинг, да, когда человек сам себя mm -hmm. раскрывает, я просто на большую аудиторию, конечно, не буду задавать вот много вопросов, и человек хватается за голову, боже, боже, что мне делать, я сегодня работаю на, на работе, и я могу там откладывать максимум, ну, там, 10, 15, 20 процентов, это реалии жизни, и мы понимаем, и я всегда говорю, вот давай начнем с того, что ты можешь сегодня делать, если человек, вот каждый напишите свою сумму, какую сегодня сумму ежемесячно вы можете откладывать, она может быть небольшая сумма, мы потом рассмотрим, как можно ее использовать во благо для вас, чтобы вы ее не теряли, она может быть побольше, У нас, ну, может быть кто-то уже имеет хороший доход и может откладывать там 25-30 тысяч в месяц. Хотя бы, да, может быть, кто-то больше. Это, кстати, вопрос, очень любят у меня эту консультацию именно богатые люди, потому что она им помогает привести мозги в кучу, немножечко понять, оттуда а ли они расходуют деньги или найти какие-то варианты еще. То есть мы можем первый шаг – это начать просто откладывать. Вот сейчас умножьте эту сумму на 12. Она будет небольшая, да. да. Не то, что хотелось бы. Uh -huh. а, смотри, а если мы рассмотрим один из инструментов, когда мы можем перевести в ликвидные, в очень растущие ликвидные криптовалюту, потому что она сейчас самая выгодная, и плюс я покажу тебе инструмент, как можно утраивать тот доход, который у тебя есть, и получать 3 икса в течение 16 месяцев. Было бы тебе это интересно? конечно да, да? но ну, смотри давай мы рассмотрим даже такую просто в единицах да мы сейчас не будем брать криптовалюту mm -hmm. мы сейчас не будем на в долларах мы просто берем единицы да? и пишем от 1 до 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и Тринадцать, 14, пятнадцать, шестнадцать. И мы каждый месяц, исправ... то есть мы понимаем, зачем нам это делать, да? Мы не делаем это для кого-то, мы делаем для себя, для своего будущего, для своих детей. То есть, если вы не, так и не поняли, что вот зачем вам это делать, то еще раз ко мне на индивидуальную это безоплатная абсолютно консультация, мы с вами ваши мозги как бы вытрусим, проветрим, положим обратно ровночко по фэншую, будет все понятно. То есть у нас есть 16 месяцев, и мы кладем каждый месяц какую-то часть которую мы можем, если мы не можем положить сразу какую-то часть целую, да, мы можем, например, ну, если чуть-чуть я перекинусь на биткоины, да, мы можем просто обменивать ту сумму, которую мы имеем, в биткоины, чтобы она у нас фиксировалась и росла, потому что биткоин растет, и он будет еще больше расти, это уже, как говорится, научно доказанный факт, как любят говорить в новостях, великобританские ученые доказали, вот примерно так и здесь, он будет расти, поэтому выгодно собирать какую-то сумму именно в биткоинах, хранить ее в биткоинах, потом инвестировать, и предположим, у тебя есть возможность какую-то часть каждый месяц инвестировать, и вот ты с первого первый месяц инвестировала, второй и вот в течение 16 месяцев у тебя каждая твоя инвестиция она начинает утраиваться. И по итогу, вот если ты собираешь просто свои какие-то десятины, да, так назовем, просто в кубышку, там, в банку, в банке, под кровать, неважно, в доллары положить, это все равно останется вот той одной частью, которую ты собираешь. И у тебя будет 16 маленьких частей, например, там, ну, 16 тысяч, грубо говоря. Mm -hmm. Если ты воспользуешься предложением, о котором мы позже поговорим, то ты сможешь утроить, то есть ты сможешь получить не 16 частей, которые ты отложил, Жила! А ты сможешь из этого вырастить зернышки? И у тебя получится 48 частей. Уже интересный вариант, да? То есть мы эту сумму, которую мы вот одну часть, которую вы написали, вы можете ее инвестировать, вы умножаете на 16, на 16 месяцев, вы умножаете еще на 3. Это будет уже более приятная сумма. И вот полтора, ну чуть чуть, да, там год и 4 месяца получается, чуть меньше полутора лет. И вы уже понимаете, что вы себе определенную базу создали. И дальше, когда у нас наступает 17 тире первый месяц да, новых инвестиций, вы берете одну часть. Там да, Мне очень понравилось, как Рустем это делал. Я сейчас тоже для вас так сделаю. Это очень наглядно, очень понятно и очень-очень красиво. Да? То есть мы с вами инвестировали одну часть, получили плюс еще две части, да, то есть у нас получается три части. И здесь мы уже понимаем, что мы можем, ну, мы же как-то жили вот э, без этого, да, мы можем, например, одну часть забрать, а две уже инвестировать. И так каждый uh -huh. месяц. Мы также продолжаем работать пока, может быть не продолжаем, мы об этом еще позже поговорим, но мы каждый месяц мы формируем и уже у нас получается не одну часть мы отправляем работать, а мы уже две части отправляем работать. И таким образом у нас через 16 месяцев будет уже не 48 частей, а будет уже 96 частей. А если вы будете активно, ну вы же, вы же работаете, да, вы же сейчас как-то живете на, на ту сумму, на которую вы живете, и откладываете. То есть вы можете все три части, например, положить дальше, инвестировать. И через тогда это у вас будет не 96, а еще плюс 48. И вы тогда за короткий срок, ребята, поверьте, вы прям посчитайте, вот возьмите свою сумму и поиграйте с ней вот после нашего вебинара, после встречи. Поиграйте с этой суммой. Если вы в течение вот, даже трех лет, поверьте, вот, когда вы посчитаете, вы поймете, что за три года на какой бы вы работе ни работали, вы не сможете создать вот, эту, вот финансовую стабильность. Это еще не финансовая независимость, это финансовая стабильность на данный момент для того, чтобы закрывать какие-то обязательные платежи, для того, чтобы больше путешествовать, для того, чтобы больше себе позволять. И вы работаете так же, как вы работали, возможно, и вы одну часть заберете. Вы уже. Делаете себе что-то приятное, может быть, путешествие, может быть, это вы там, ну, ну то есть у вас у всех будут свои какие-то моменты, и вы две части можете отправить работать заново. Если у вас есть возможность побольше инвестировать, да, вот ваша это одна часть будет побольше, то вы уже две можете забрать, а одну дальше отправить инвестировать, в зависимости от той ситуации и жизни, в которой вы находитесь. Это расчет на 16 месяцев, и если вы посмотрите, вы уже за два, ну, за три года, да, два цикла получается вы уже сможете себе обеспечить и вот эту подушку безопасности когда вы сможете вот-вот чтобы не случилось не работать полгода и плюс вы уже сможете себе позволить не знаю ну у меня вот сын например когда инвестировал свои деньги он инвестировал 100 тысяч это были разные корзинки и цель была какая? Из этих 100 тысяч собрать ну, хотя бы 200 и купить себе машину, потому что это первые инвестиции были в доллары, это была криптовалюта не очень популярная была чуть-чуть более популярна. да, То есть у нас три кошелька было, три, три инвестиционных пакета. И когда мы узнали, уже нашли наконец-таки компанию, где мы можем инвестировать вот так, 3 когда мы узнали, что можно делать это в биткоине, я именно искала такую компанию, такую возможность, то у него его доход стал из 100 тысяч 500. И теперь он уже говорит, я не хочу машину, я теперь хочу квартиру. Цели поменялись, как вы понимаете, да, он уже понял, раньше для него даже купить машину за 300, за 400 тысяч, ну, представьте, он работал на зарплату 25 тысяч, 22-25 тысяч, он был официантом в крутом ресторане, не ресторан, а отель Мрия, номер один в Европе, он работал с vip клиентами но зарплата все равно 25 тысяч. Ну, плюс не, не там, чаевые какие-то, да, и он не видел а, будущего, он не понимал, что можно вообще, как можно купить а, за свои деньги машину. Это вот первый капитал, это можно сказать, ему дедушка подарил машину, он ее продал, и, и продал для инвестиций, прошу заметить, да, он это сделал осознанно, и плюс он а, собирал от зарплаты, большую часть откладывал на инвестиции, инвестировал 100 тысяч. Теперь смотри, Рим, а, Рима, а, такой момент. Это можно сделать за 16 месяцев. Интересно, ли тебе было бы сделать это несколько раз за 16 месяцев? Конечно, еще как. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя люди, которые хотели бы так же, как и ты, совершенно спокойно, совершенно безопасно решить финансовые вопросы, обезопасить себя на будущее и создать, при том с этой возможностью мы можем создать не только стабильность финансовую, но и независимость финансовую. Это когда мы независимо от работы и можем себе позволить многое, а также финансовую свободу, когда мы можем уже думать о том, прикупить бы вторую яхту, потому что ну, это маловато для количества гостей. И это все возможно. Скажи, есть у тебя такие люди в окружении, которых, которым интересно было бы узнать о такой возможности? Ну, люди-то есть. Просто вопрос, пойдут ли они на это? А пойдут ли они на что? А, как правильно сказать? Может быть, вы как-то объяснить, как-то грамотно, конечно, если человеку, что хотел бы ты приумножить деньги свои. Тогда, наверное, да, наверное, Смотри, Рим, когда я начинала а, нашу встречу, да, я произнесла такую фразу, что мы что-то приобретаем либо от слова «надо», либо от слова «хочу». Угу. И а, как ты думаешь, если а, ты не рассказывать будешь, ты, наверное, сейчас подумала, а сможешь ли ты так рассказать, донести да, эту да. информацию. Да? А, смотри, а, если мы сделаем с тобой по-другому ты расскажешь людям о том что есть возможность а какая и как это как это реализовать да просто решить есть коуч по финансовым вопросам есть там финансовый консультант есть человек который знает как решить вопросы при том достаточно надежным способом не рисковым способом да? или там среднерисковым способом ну как бы самое главное что это надежный способ и он не заставляет менять свой стиль жизни что-то делать нечто неординарное и я бы хотела, чтобы ты послушала. Ну, во-первых, может быть, будет полезно тебе, как моей подруге, да, во ты... точно, будь здоров. Во-вторых, ты скажешь свое мнение вообще от, об этом, что ты думаешь, об этом, об этом варианте. И мы проведем эту встречу с тобой и с твоей подругой. Мы выясним, и она так же, как и ты, я надеюсь, что ты увидела да, какие-то свои «хочушки». Да? ты увидела что есть некие надо и у нас получается что на данный момент у тебе вызрели вот это и надо и хочу и возникает вопрос как я это могу сделать ты это можешь сделать сама за 16 месяцев абсолютно спокойно и ты можешь этой информацией поделиться а я уже смогу рассказать человеку как ему сделать Притом цифры у каждого человека будут свои цели у каждого будут свои и мы сможем с тобой помочь твоей подруге как минимум как минимум найти свои цели найти свои хочу и свои надо да а дальше предложим варианты если ей это будет интересно то она с удовольствием я думаю присоединиться будет тебе благодарна как себе такой вариант да отлично вот и здесь я хотела бы немножечко подытожить, да наш, наш вот этот вариант. Мы с тобой на следующей встрече на следующей встрече встретимся. Я тебе более подробно дам информацию о компании, о возможности, о том, как в цифрах можно это сделать быстро, легко, при том действительно, да не не, не там друзей, знакомых и так далее и так далее. А сейчас я хотела бы еще подытожить выгоды, которые мы получаем когда делаем себя счастливее, когда делаем для себя такой шаг по защите себя финансово. Это, во-первых, надежность. Да, потому что компания, с которой мы сотрудничаем, она действительно надежна, это подтверждают многие факторы, сейчас мы о них говорить не будем. Это защищенность, потому что биткоин он защищен защищен от налоговой, защищен от, там, от того, что ну, сейчас фиатные деньги будут постепенно уходить, а биткоин будет только идти в рост, и это подтверждает тоже многие факторы, о которых мы с тобой поговорим. Это хорошая доходность, она не высокорисковая, да, мы не говорим о 100%, там 200%, 300 там за, за месяц да, мы говорим о реальных процентах это с учетом сложного процента 16 месяцев 3 x 300 процентов за 16 месяцев это вполне адекватная надежная доходность это престижность потому что неважно на какую сумму вы начинаете инвестировать но вы уже переходите из разряда крысиных бегов наверное читала киосаки слышала да а ты уже переходишь mm. а, в а, представителей инвестиций, да, инвестиционного мира, пусть пока чуть-чуть, пусть это первые шаги, но любой океан mm. начинается с капельки, с ручейка, и дай бог вот этот ручеек, когда ты поймешь вкус, а в течение месяца ты его распробуешь, я тебе уверяю, ты поймешь, насколько это действительно престижно. И это самое главное еще защищенность от себя, потому что когда мы храним дома, у нас есть желание это потратить, плюс это обесценивается, а биткоин все-таки растет, и эта защищенность, она нам помогает, она нас дисциплинирует. То есть здесь очень много плюсовых факторов, на которые мы делаем акцент. Поэтому я тебя приглашаю на следующую встречу, когда мы с тобой обсудим именно как можно ускорить получение дохода, как можно его увеличить, потому что мы можем эти три х делать несколько раз за 16 месяцев и также я тебе предлагаю уже на данном этапе созвониться с подругами и назначить встречу когда мы сможем им тоже рассказать поделиться и они смогут тоже как и ты воспользоваться этой информацией согласна да конечно благодарю за информацию скажи пожалуйста рима что сейчас было ценного полезного понятно что это была такая экспресс у нас встреча что было ценного полезного для тебя на данный момент ну, во-первых, я узнала, что можно увеличить свой, как говорится, доход, и как это можно сделать, да. Я все-таки реально посмотрела на цифры, во сколько я хочу, скажем так, не покоешь, как сказать, а не работать, а уже отдыхать в в свое удовольствие, да, прикрывать от жизни. И то есть вот здесь вот я сейчас на отрезок это смотрю и понимаю, господи, как летит время, куда а -а -а. оно у меня улетело, и почему я раньше этого не делала. Потому что, ну, реально, когда смотришь уже на графики, на цифры, и понимаешь, uh -huh. где ты, где как, и вообще, вот, то есть, за это вообще, конечно, вроде ничего такого, вроде сплошная линия, вроде три циферки. А в мозгу сейчас прям, как, как? Мне uh -huh. всего там 14 лет осталось до того, я как успею? И потом, когда уже вот вы рассказывали, как это можно сделать, то тут понимаешь, что... Флаг в руки и вперед. Знаете, когда мы с сыном проходили, mm -hmm. вот то, что я даю, это все опыт, это это опыт и профессиональный, и это опыт жизненный, да? И я со своими детьми, но ну, я там. Уже не только мозги, я, как говорится, все, все внутренности выворачивала наизнанку, я задавала очень такие э, хладнокровные вопросы. Иногда сын говорил, ну ты же мама, как ты можешь? Я говорю, вот именно потому что я мама, я имею право задать тебе этот вопрос, чтобы ты трезво смотрел на этот мир. И не думал, что мама, имея что-то, будет тебе давать. Мне очень нравится, как говорил Баффет, я очень обожаю этого человека, очень много его видео, его высказываний. Он сказал, «Мои дети не получат ничего из моего наследства, если они не сделают свое наследство для себя сами». И у меня такой же подход, у меня дети с 15 лет уже начинали сами себя обеспечивать, с 16 они уже так это становились на ноги, с 18 я сказала «все». С меня крыша, тарелка супа, остальное «все сами». И это было так: могут, не могут, выворачивались. И когда я задала вот этот вот, вот мы прошли с ним этот вопрос, он говорит: Мам, я впервые понял, как я могу достигать своих целей. И это действительно классно, я вот сейчас попрошу обратную связь с зала, помогла ли кому-то такая экспресс-консультация, еще раз повторяю, что я старалась, ну, в силу того, что нас много, да, я не задавала каких-то таких больных вопросов, обычно этот человек на моей консультации, на такой, подходит, грубо говоря, к зеркалу, смотрит себе в глаза и начинает плакать от того, что он, ну, вот, 16 лет провел не так, как мог бы их пройти. Да. И самое главное, что сегодня, сегодня мы можем, что мы можем сегодня сделать? Что мы можем сделать сегодня для себя, для себя любимых? Что мы можем сделать для того, чтобы Да, мальчикам мне тоже. Да, что мы можем сделать, чтобы наша жизнь изменилась сегодня? Что мы можем сделать для того, чтобы мы, ну, каждый из нас, так или иначе, я думаю, что здесь вот ну, мне 44, да, плюс-минус, там и постарше люди есть, может быть, помоложе не застали такие тяжеловатые времена, да, а я застала 90-е когда кушать было нечего, да, многие застали еще более тяжелые времена. И когда мама была учительницей, брат у меня с тяжелой степенью инвалидности, приходилось ей работать, мне ну, хлебнуло не по-детски, как говорится. Да, мне взрослой пришлось стать в 10 лет. И я тогда сама себе дала слово, что мои дети будут жить, но ну, не то чтобы в шоколаде, да, но я дам максимум, что я смогу дать для своих детей. И получить сама максимум, того что я недополучила в своем детстве и вот вот подобное разбирание до да, подобные цифры тем более когда мы вот общаемся с человеком лично когда мы общаемся с ним наедине мы можем говорить уже именно цифрами мы можем рассчитывать разные вариации потому что ну вот у тебя честно говоря такая прям ну хорошая сумма получилась да? надо посмотреть насколько она реальна, да, во-первых, во-вторых, не в плане того, что она сильно большая, а в плане того, насколько действительно реально такая сумма нужна, и ты понимаешь, что ты можешь сделать, и самое главное, что вот действительно с этим инструментом я знаю, что ты сможешь это сделать. Немножечко так вот тоже о себе, да, у меня проект, который, ну, я сколько уже лет... Лет 16 я как уволилась с работы, это значит 16 лет у меня Академия отношений с собой, с окружающими, с деньгами, и 7 лет, как я вышла в онлайн, это 7 лет онлайн-клубу, он был яркожителем, и сейчас мы его переновали New Life, Новая жизнь. И я понимаю, что я раньше, когда мне предлагали какие-то варианты получения дохода, я отвергала, я не видела там бизнеса. Когда я познакомилась с этим, с этой возможностью, я поняла, что я хочу ее нести в мир. Так вот, ну, в среднем, да, у меня там доход в моем бизнесе был 300-500 тысяч в месяц, и я спокойно оставила его для того, чтобы перейти но ну, практически полностью на этот проект. Я, конечно, не оставлю своих клиентов целиком и полностью. Это невозможно, потому что они меня не оставят. Они знают, что здесь тоже есть кто-то из девчонок присоединился, кто-то уже тоже воспользовался этим вариантом инвестирования. Но я понимаю, что здесь действительно возможно построить то будущее, которое мы хотим, достичь тех целей, которые мы хотим. Я надеюсь, что у тебя появилась такая некая цель, которая тебя зажжет. Просто если бы нам чуть-чуть вот побольше времени, да, я бы, я бы ковырнула в тебе именно твою хотелку, твою хочушку, которая тебя бы зажгла, и ты бы действительно… Просто задавайте вопросы людям, не бойтесь задавать вопросы. Что они хотят, что им это даст, какими они себя будут чувствовать. Да? Вот, вот сейчас подумай о своей какой-то мечте. Да? Каждый, каждый, каждый подумайте о своей мечте, которая вас теплит которая вас зажигает, ради которой вы хотите, вы готовы, не знаю, 24 часа в сутки работать, вы готовы что-то делать, вы готовы действовать, подумайте о ней, подумайте о том, вот сейчас почувствуйте состояние, только глазки не закрывайте, да, нельзя о мечтах думать с закрытыми глазками, и сами себе задайте вопрос, какое состояние я буду испытывать, когда я получу это желаемое, Вот буквально 3-5 секунд. Кайфово, да? А теперь поставьте, пожалуйста, единичку в чат, кто… Вот есть мечта, да, и кажется, что она нереальна. Единичку в чат поставьте, пожалуйста. Тут мечта есть, но кажется, что она нереальна, что вы не сможете ее сделать. Только честно, да, не надо сейчас играть там э, в замотивированных, э, вот прям честно, честно. Мечта, которая, вот, не верится, что ее можно реализовать. Либо все такие верующие, да, либо все замотивированные, но есть, есть единички, есть. А, смотрите, сейчас за 15 секунд я изменю ваше мышление относительно себя и относительно того, а, вы, да, единички есть, пошли, чат задерживается. Вот за 15 секунд я сейчас изменю ваше мышление. И вы поверите в себя, в свои силы, и вы поверите в то, что возможно, то, что вы хотите. И если это действительно ваша мечта, вот внутренняя, вот это от она у вас исполнится и даже больше, чем вы хотите. Готовы? Да. Вот смотрите, сейчас я задам вопрос. Вы для чистоты эксперимента пишите ответ в чат. Это будут цифры, да? Как вы думаете, сколько прыжков вы сможете сделать за 15 секунд? 15, 20, 25, 3. На одной ноге ты говоришь. На одной ноге, да, прыжки на одной ноге, да. 30, 21, 15, 35, 25, 125, ну да, 10, 25. А сейчас можете отойти от камеры, можете прям в камере отойти, засечь. Я могу посчитать 15 секунд. И вы попробуйте, если не сейчас, вы попробуйте, можете после вебинара попробовать. Я сейчас начну отсчет, сейчас приготовятся желающие. Так, готовы? Три, четыре, поехали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15. Стоп. А теперь я вас попрошу вернуться к чату, написать. Первая цифра будет, которую вы написали сначала, а через дефис напишите вторую цифру, чтобы мы видели разницу, у кого какая разница получилась. 25, 28, 16, 30, 10, 36... 20, 21, 29. Так, 20, 25, 37 получилось. Uh -huh. Uh -huh. 19, 25, 3, 20 получилось. Сделала 56. <laughs> так, 3, 5 получилось. Да, я в пути. Отлично, Галин, хорошего пути тебе. Uh -huh. Потом напишешь. Смотрите, ребят, наш ум очень часто рассказывает истории такие, что и, и так доказали, ну вы же, вы же как-то, да, вы кто-то прикинули, кто-то посчитали, 15 секунд, прыгнул, опустился, секунда, да, ну то есть неважно, как вы это думали, неважно, каким путем вы пытались решить эту загадку, но запомните, что наш ум, это лишь инструмент а, прошлого относительно настоящего, но он не знает о будущем. И вот буквально 15 секунд назад вы не знали о том, что вы сможете прыгнуть не 10, а 16 раз, да? не 15, а 20 раз, неважно, насколько у вас получилось больше, но это больше того, что вы предполагали. Так и в жизни, так и в любом бизнесе, так в любой ситуации абсолютно мы можем намного больше, чем мы предполагаем. Главное то, что нам надо просто встать и попрыгать и, да? и сделать просто сделать не думать не быть теми между нами классная была да именно что так и подумала что за 15 секунд 15 раз да то есть понимаете мы иногда мы думаем что у нас не получится но опять-таки нас жизнь застав... жизнь дает нам выбор либо от слова хочу либо от слова надо и вот когда меня жизнь приперла к стенке, когда у меня были миллионные долги, когда за мной в прямом смысле Кавказ дело тонкое, за мной в прямом смысле ездили по пятам очень брутальные мужчины в очень темной, темной, затемненной жигулюхе, и когда открывалось так медленно окно, когда так вот улица была пустая, и мне говорили тебя убить сначала изнасиловать или просто убить я говорю конечно изнасиловать хоть сексом займусь перед смертью чё просто так-то уходить и они были в шоке а я реально я трусилась ребят мне было страшно у меня двое детей я говорю чё меня пугаете ну, убьете. Дальше что? Долгов своих все равно не получится. Я же отдаю, отдаю. Вот ваша задача либо меня охранять, чтобы меня никто другой не купил, чтобы получить ваши деньги. То есть, понимаете, и мне, меня жизнь так поставила в букву «Зю». Мне пришлось написать бизнес-план, это была не проблема. Мне пришлось пересилить себя, мне пришлось поехать в Ростов, в свою компанию, от которой я была дилером – убедить их в том, что им надо послушать, то есть это первая была продажа, что им надо послушать на меня, мой бизнес-план, это еще надо было договориться, это надо было продать эту идею, потом продать им идею того, что мне надо дать эту отсрочку платежа, и я это сделала, как, вы думаете, я тогда говорила так же красиво, как сейчас, абсолютно нет, просто мне было тогда так надо, за мной были миллионы в минусе и дети, и я понимала, что кроме меня вот эти два вопроса никто не поднимет в этой жизни. Никто. И тогда мне пришлось от слова «надо». И вот тогда вам во не родилась идея того, что впредь я буду делать от слова «хочу». Во всяком случае, стараться этого. Я желаю каждому из вас, чтобы вы нашли свое «хочу», чтобы вас жизнь не ставила в буквы «зю». Поймите, это будет либо «надо», либо «хочу». Лучше «хочу», мечтайте по максимуму. Смотрите, что вы хотите сегодня, что хотите через 3-5 лет, что вы хотите через 10 лет. И доходите возможности. Вот сегодня, возможно, у нас есть новые люди, которые только присоединились. Обратитесь к тому человеку, который вас пригласил на этот вебинар. Задайте вопрос. Как я могу это сделать? Как я могу получить эти три икса еще в биткоине? Представляете, увеличивается ваша сумма еще и в биткоинах, количество растет, биткоин растет, и вы в шоколаде. Да вы знаете, ну в зависимости от курса биткоина, вы можете и за год сделать такие обороты, что вам такого и не снилось. Но если у меня ребенок в 23 года смог сделать со 100 тысяч 500, я думаю, что каждый из вас, притом он, он не болтолог абсолютно, он не спикер, он у нас такой вот, он только сейчас начинает учиться говорить, он очень молчаливый, поэтому я желаю каждому из вас, чтобы вы действовали от слова «хочу», найдите свое «хочу». Замучите человека, который вас пригласил или найдите, кто вам поможет найти ваше «хочу», то, которое будет как огонек под стулом. Подогревать вас, иногда обжигать, чтобы вы действовали. А как действовать? Для этого, пожалуйста, приходите на наши утренние кофе, мы там часто, не часто, а каждый день рассказываем, как это делать, как работать с клиентами, как можно, да вообще там много у нас всего, это уже такая семейная обстановка, которая вот и не хочется пропускать, и находишь у меня все, у меня уже, если клиенты пишутся, говорят, Лена, мне срочно, мне с 11, я говорю, как хочешь, я могу с 5 утра тебя принять, но в 11, 11 до часа не могу, как хочешь, я не в шоке, что такое Лена пропала, Лену нельзя застать в это время, на это время много удобное для бизнесменов, потому что планерки утренние заканчиваются, они могут на консультацию попасть, а все занято. Поэтому двигайтесь вперед, реализовывайте свои цели, реализовывайте свои желания. Инструменты для этого есть прекрасные. Ваша задача только принять решение и действовать. Без этого, к сожалению, ни инструменты, ни мы вам помочь не сможем. Огромная благодарность тем, кто был сегодня у нас на встрече, кто принимал активное участие. Рима, огромная тебе благодарность за откровенность, за возможность на тебе показать немножечко как можно ставить цели, и как их достигать. И, конечно же, огромная благодарность Май, Рустему Риму за то, что пригласили меня сегодня выступить для этой аудитории прекрасной, теплой, активной. Это самое главное для любого тренера, это активность аудитории. Огромная вам всем благодарность. Лен, а я за хочу это. сказать огромное спасибо тебе. Огромное да. тебе спасибо за твою искренность, за твою открытость. Скажите, дорогие друзья, дорогие гости, дебют удался. Это, первое. это для вас. Можно? Ставьте По стубальной шкале. Да, да, шкале ставьте, пожалуйста, все, кто как думает, насколько для вас это было все полезно. Можно это, я да, лучше да. скажу тоже слова благодарности э, Елене, что увидела быстренько, что я написала «хочу». Показала, как говорится, на пальцах, сколько мне лет осталось работать, что я для этого должна сделать, вот и как себя смотивировать. И я очень надеюсь, конечно, что мы обязательно с вами встретимся, вы ковырнете поглубже, там есть что ковырять, это однозначно. Вот, Очень благодарю своего наставника, любимого, обожаемого Майочку, что она меня как лялечку за собой ведет. А я такая, вроде как послушная, но иногда отбиваюсь. Очень благодарю О, вообще команду. Это, да, огромные молодцы вообще все. Огромные молодцы. Я тоже очень рада, что на самом деле вот сегодня даже честно, дорогие друзья, мы не планировали. Мы даже не думали, что так получится, но получился такой тандем командный, да. И тебе огромное спасибо, Рим, за твою вот искренность, открытость, и то, что ты на самом деле вызвалась и была хорошей помощницей. Да? Лен, огромное на самом деле. Вот Я хочу сказать, дорогие друзья, в этой жизни просто так ничего не происходит. Где-то пару месяцев назад мы еще с Леной друг друга не знали. Но жизни все так сложилось, что вот подобное действительно тянется к подобному. Притом мы одного возраста... Очень много общего. Очень да, много. Очень да, много это был общего. подарок мне на такой, февральский подарок, 5 февраля. Да, да. Я зарегистрировалась уже. Да, и это очень здорово, в том числе и Рима. И я благодарю каждого из вас, кто здесь присутствует сегодня, потому что на самом деле, благодаря такой идее и возможности, как Омега-Про, мы с вами все познакомились. Это очень круто. Это очень круто, то, что у нас на рынке, образовывается на рынке СНГ и не только это европейский рынок. Все чисто вот русскоговорящее население образуется. Такая команда сильная, очень сильная команда, дружная, очень искренняя, открытая. И это на самом деле очень дорогого стоит. Поэтому я нас всех с вами поздравляю. А наши гости, я хочу вам пожелать, что обратитесь к людям, которые вас пригласили. Обязательно постарайтесь, чтобы вы присоединились к нашей команде, что нужно делать, они вам подскажут. Да? И самое главное, самое главное, действуйте. Самое главное, действуйте, потому что каждая минута нашей жизни очень-очень ценна. Каждая минута, это, это на самом деле целый капитал. Вот. Если кто-то еще что-то хочет добавить, пожалуйста, добавляйте, чтобы отсюда все ушли сегодня в прекрасном настроении. Пожалуйста. Леночка, как всегда, на статье супер. Благодарю, люблю, ценю. Молодец. Спасибо, Галиночка. Благодарю, Лена. Галиночка, попрошу, пожалуйста, еще раз. Вот вы начали говорить. Наш ум – это, а вот это инструмент, записал... инструмент измерения прошлого по отношению к настоящему. На самом деле это, это действительно инструмент, он понимает а, формулы, это его, да, то есть конкретика, это его, то, что является фактом. То, что фактом не является, но вот а, факт, то, что, не знаю, вот в Моздоке вчера было 25 градусов тепла, а сегодня 15 градусов тепла, это факт. А, то, что завтра будет также 15 или также 25, это не факт. Да? Или а, относительно будущего. Мы можем предполагать, но получается всегда абсолютно иначе. Да? Я была полностью уверена, что а, в мае месяце а, я буду уже в Москве и выбирать участок для а, строительства дома. Тем не менее, декабрь меня вы, выбил сюда по жизненным ситуациям, по семейным. И я вот до сих пор нахожусь здесь. И ничего не бывает случайно. Он меня вывел как раз таки, чтобы мы с Майей здесь познакомились. Потому что именно в тот период, несмотря на то, что была тяжелая ситуация, я все равно была с людьми, я все равно была открыта новым возможностям. И это меня и, в общем-то, выводило от тяжелой какой-то ситуации, навалившейся со всех сторон в то время на меня. да И благодарность, конечно, Майе за то, что она была таким психологом для психолога. Это всегда очень важно, когда есть человек, с которым действительно, несмотря на то, что только познакомились, можно просто быть собой. Просто быть собой. Это самое важное, это самое ценное. Вот. И, то есть мы не мы предполагать можем, и наш ум, он не знает фактов. Да? Также он не знает фактов, почему я дала вам это упражнение. Вы сегодня имеете один доход, буквально завтра он может измениться у вас кардинально. Очень просто. Вы услышали эту информацию, да, и вот вы, вы прошли сегодня этот путь, и вы говорите завтра своим друзьям, слушай, я вчера была на таком коучинге, хочешь я тебе дам запись послушать? Да, хочу, послушай, вот, ну, ответы на вопросы для себя любимого. И человек говорит, потом вам звонит и говорит, а слушай, я для себя прошел тот же коучинг, который ты прошла там вчера по записи, написала себе цифры, а что там за возможность, я захожу на один биткоин. Ну может же быть такое? Может. Вполне может. И у меня были такие примерно случаи, когда люди на несколько миллионов заходили в другие компании, там была инвестиция в доллары. Но я как сумасшедшая, я искала именно в биткоинах. Я прожужжала уши всем. И вот как раз человек, который мне там помогал кое-что технически, спасибо Айубу, то, что он мне аккуратненько так... «Лен, ты знаешь, там есть компания, вот ты искала в биткоинах, может быть, она тебе понравится». И познакомил с Май. Все, понимаете, мне человек ничего больше не говорил. И у Май появилась я. Он мне просто сказал: Лен, вот ты, ты, ты рассматривала что-то в биткоинах, может быть, тебе это понравится. Я не знаю, я, я сам пока еще ничего не понимаю. Просто я вспомнил, что ты интересовалась именно таким вопросом. Давай я тебя познакомлю с Майей. И все, мы вот с того времени с Майей мы неразлучны. Практически январь, там, часть января, с февраля я уже зашла партнером. Понимаете, и не сказано было ничего сверхъестественного. Просто было сказано, я нашел то, что ты искала. Может быть, это действительно то. Давайте человек расскажет. И все, и это может измениться буквально за 2 секунды. <къем> да, благодарю, Лен. На самом деле очень круто. Спасибо, Лена, я что... тоже хочу сказать огромное спасибо вам. Все, что вы говорили, было очень ценно. Я во многом в вашей истории увидела себя. Мне бы сил и вашей уверенности достичь своих целей она у вас есть просто да. знаете как мы иногда не верим сами себе но поверьте что она есть у нас у каждого не зря вот по моему рим сегодня говорил что как раз я тоже люблю этот пример очень и даже я его больше расскажу немножечко у меня одна клиентка она Главврач в Сургуте, точнее муж у нее главврач в Сургуте гинеколог и когда мы заговорили я говорю, верь в себя верь единственный сперматозоид из миллионов достиг цели и она мне тогда рассказала она говорит ты знаешь не просто не просто один сперматозоид достигает цели не просто сильнейший а оказывается один мудрейший хитрейший он ну Подговаривает, так скажем, остальные сперматозоиды, которые для него размягчают яйцеклетку, и он пронзает ее и попадает и оплодотворяет. Вы понимаете, какая сила заложена в человеке, который родился? Вы понимаете, какая уникальность? Это не просто один просто сильнее другого, а это мудрость, хитрость, умение договариваться. Она у нас в крови у каждого, если мы родились. Если взять, ой, вылетело из головы, вот без рук, без ног Вунич, да, по-моему, фамилия, он же в 9 лет хотел вообще покончить с собой. А в 13 лет он осознал, если я, если Бог сотворил эталонное существо, если любой человек подобие Бога, Бог это эталон, то значит я в любом своем состоянии эталон. Значит, неважно, как я. Да, да, да, Вуйнич, да а, Не важно, как я выгляжу. Не важно, есть у меня руки или ноги. Я могу. И у меня такой пример есть здесь, в Моздоке. А, притом, два примера даже вам преподнесу такой, знаешь, мотивация на ну, вот в конце нашей встречи. Есть один парень, который, кстати, они оба, у них одинаковая примерно ситуация, нырнул неудачно и оказался в инвалидной коляске. Руки, ноги у него недвижимы. Он занимается бизнесом. Он занимается традиционным бизнесом. У него один бизнес, я не знаю какой, второй бизнес у него батуты для детей, третий бизнес – это там рядышком автомобили для детей, вот эти вот, на пульте управления, вот эти с педальками, а потом он, ну, у него была идея фикс, он, вот, Майк, кому мы так и не успели сходить, вот мы долго попровозились, да, мы не успели сходить к этим ребятам, но ничего, мы еще это сделаем, он, идея фикс, экологические товары, и он сейчас возглавляет здесь, он стал, за полгода получил в подарок автомобиль, Мерседес от компании за построение структуры, Он не мог пользоваться соцсетями. У него, извините, рабочий только язык. И он выстроил свою структуру, он а, является лидером а в этой структуре. Не просто так открыть свой центр, он достиг того уровня, что он открыл центр. А у нас руки-ноги есть. Второй пример, это тоже неудачно нырнул и остался инвалидом, там вообще была тяжелая ситуация, этот человек хотя бы сидит, а тот и сидеть не мог, только моргал. С ним и батюшка беседовал, с ним и близкие беседовали, все ходили, жалели. Я их просто хорошо знала, и когда я пришла, он на меня смотрит жалостливыми глазами, я говорю, а что ты на меня жалостливо так смотришь, я жалеть не буду, у меня жалко нет, но видишь, у меня тут нос, у меня не жалко, я не жалею. Я говорю, ты же хотел, а у него были такие моменты, он жаловался, что его ну, там никто не любит, его там дети не любят, там 200 раз не позвонят, но ну, это стандартная песня, меня никто не любит. Да, я говорю, а что ты хотел? Ты хотел, чтобы вокруг тебя все крутились, ты получил? Ты хотел, чтобы все внимание было тебе, ты получил? А что ты теперь глазки свои тут на мокром месте показываешь? Все нормально, ты исполнил свое желание, ты волшебник. И он глазами показывает мне, как? Что делать? Ну, я просто я его понимала. Это вот сейчас рассказать, да, это, это очень тяжело. Он мне глазами показывает, как, как, что мне сделать. Я говорю: прими то, что ты волшебник, и ты смог реализовать свою мечту. Но чуть-чуть был не до волшебником, и ты вместо грозы реализовал козу. И сейчас, полюби свое состояние, ты мечтал о том, чтобы все вокруг тебя вились. Полюби это состояние. Не прими как неизбежность, не смирись с ним, а найди в этом нечто прекрасное, в тебе откроется то, что тебе поможет. И вы не поверите, у него начали возвращаться речь, у него, начали, у него моторика не вернулась, но он пальцами вот так вот, они у него не работают, он, вот ни, он кисточку, ложку он держать не может, он вот так пальцами макает и рисует картины. Сейчас эти картины, уже он с Маздока, эти картины, выставка в Санкт-Петербурге, в Пушкине была. Его картины нашлись люди, которые заинтересовались его картинами, продают их, и он этим зарабатывает, он этим один единственный, сейчас, будучи коллегой, он обеспечивает свою семью, можете найти Олег Попов, Моздок. Наберите, прям запомните это. Олег Попов, Моздок, вы посмотрите, какие картины глубокие. Почитайте Оду его, которую он написал, она опубликована. Он много чего написал, но опубликована одна Ода. У вас мурашки будут по коже. Поэтому нам, имеющим все, стыдно сидеть и не получать то, что мы хотим. У нас для этого есть все. Нет только... Веры в себя, но и она вам не нужна, просто берите и делайте, вы поверите в себя как тогда, когда вы начнете делать. Здесь просто даже могу рекомендовать, каждый раз берите какую-то новизну, не знаю, даже просто физ нагрузка. вот сколько вы можете приседать, даже если это 2-3 раза, на следующую неделю начните приседать 4 раза, 5 раз. Если вы ходите там, ну не знаю, один километр, начните полтора ходить, начните что-то, начните преодолевать себя в малом, у вас начнется вот это вот состояние ресурса раскрываться, и вы начнете кайфовать от себя. И вы смотрите, вот здесь я смогла, вот здесь я смогла, вот здесь я смогла, да просто чистить зубы начните левой рукой, Их сначала коряво, потом начинаете получать удовольствие, любое что-то начните делать иначе, по-новому, ныряйте в какую-то новизну. Вы начнете верить в себя, и тогда эту веру перенесите просто на каждое, на свое дело, кто чем занимается, на свой бизнес, и используйте это. Все, на этом я очень благодарю вас за вашу... Нам так хорошо, тепло и уютно, что расходиться никто не хочет. На самом деле, спасибо. Огромное спасибо, Лен, на самом деле, за такую теплую обстановку, за твою искренность, открытость, за твой профессионализм. И на самом деле это очень круто. Да, я тоже, как говорят, немного психолог, поэтому я понимаю, этот труд, он реально очень-очень ценный. И я думаю, что каждый человек, который до последнего досидел, они тебе все говорят огромное благодарю. Благодарю. Поэтому всем огромное спасибо за сегодняшний вечер. Желаю всем, чтобы верили в себя, чтобы достигали своих целей. Да, никогда не сомневались в себе, потому что будете в себя верить, вас поверит весь мир. Да. Весь мир. Поэтому всем добра, отличного настроения. И до завтра. Приглашаем всех завтра в 11.00 на наше утреннее кофе. Всем до свидания. Всем пока.